Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня хочу обратиться к тем, кто еще пока не может отличить ложь от правды. Ложь – это отвратительная гадость. Слово «гадость» происходит от библейского персонажа по имени Гад, который пробовал смеяться над своим отцом. Ложь – это изобретение сатаны. И без Бога Победить ложь невозможно. Но с Богом возможно все. Поэтому Христос обращается к тем, кто распространяет ложь такими словами. Евангелие от Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человек убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь он говорит свое ибо он отец, он лжец и отец положи. дьявол это реальная личность и пока для людей он невидим. ложь бывает разного масштаба. Но ложь, распространяемая в СМИ, обладает поражающим эффектом ядерной бомбы, только замедленного действия. Причем, если бомба поражает тела, а душе повредить не может, то ложь, забрасываемая в массы, калечит десятки и сотни тысяч человеческих душ. Христос предупреждает, и своих учеников, и остальных людей. Евангелие Матфея 10.28. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Гиена – это тоже живая, пока невидимая для людей реальность. Ложь является гораздо большим преступлением чем убийство. И распространители лжи гораздо больше преступники, чем убийцы. Про жильцов написано Откровение Иоанна 21.8. Боязливых же и неверных и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Участь всех лжецов в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Это то, что ждет лжецов после их смерти. А смерти еще никто не избежал. Еще написано. Евангелие от Луки 16.17. Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. То есть из Библии, из всего сказанного. Книга чисел 23.19. Бог не человек, чтобы ему лгать. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Если в обществе нет свободы слова, то нет и, и правды, а только ложь. Если в обществе нет свободы слова, то всю информацию можно смело отнести к лжи. Так уж устроен мир. У добра маленькие кулачки, и если добро не защищать, его быстро сожрут профессиональные негодяи. Значит, если нет... «Если нет свободы слова, значит, вокруг ложь». Ведь ложь, как огня, боится правды. Она не может жить рядом с правдой, и поэтому насильно затыкает правде рот и уничтожает правду. Ложь ничего, кроме как запугать, посадить, отравить, убить, не может не может выставить ничего против правды. Служители сатаны нагребли себе на суд горы денег. Они них не заработали, они их честно вытянули из общества. И могли бы взять еще больше, но ведь они скромные люди, и мы должны им за это быть благодарны. И вот они наняли за эти деньги грязных продажных прислуг, что, которые будут говорить только ту правду, или по-другому, точнее сказать, ложь, которая нравится этим господам. Если бы они эти большие деньги заработали своим трудом, то было бы проще и дальше также же заработать, зарабатывать, развивать экономику. А так как они эти деньги наворовали, то проще им и дальше продолжать воровать. А тем людям, которым... Открываются глаза на их преступление проще э, заткнуть рот. Так как других более веских аргументов у служителей лжи попросту нет. Это примерно то же самое, что бандитам э, доверить все каналы телевидения. И они будут рассказывать обществу, по своим понятиям только то, что им нравится. Понятно, что все они будут бескорыстными борцами за справедливость, а все, кто будет против, будут для всех преступниками. Если вам кто-то объясняет про жизнь и получает за это хорошие деньги, или дают ему какие-то большие взятки в любом виде, можете не сомневаться, вам врут. Вам врут, если не приводят никаких фактов и доказательств на то, что утверждают. Вам врут, если под той информацией никто не подписывается. Вам врут, если не допускают противоположного мнения. Вам врут, если нет свободной дискуссии. Вам врут, если никто не может высказать свободно свое мнение. Если какая-то информация закрыта и засекречена, значит, там скрывается ложь. Если суд закрытый, значит, вам врут. Там нет никакого справедливого суда. Поэтому и запрещают видеозаписи и боятся показать свое лицо. Если суд не избирается народом, значит, это не суд. Это насмешка над понятием справедливости суда. Это расправа по, указ, по указке свыше. Если гранд начальник не избирается народом, он не будет заботиться о народе, а будет заботиться о том, чтобы угодить вышестоящему начальнику. Это простая арифметика, понятная даже безграмотным людям. Если вы хотите знать хоть какую-то малую правду в этом случае, то все что вам говорят, воспринимайте с точностью наоборот. Если вам говорят, что все прекрасно, все идет по плану, значит все летит в тартарары. и крах совсем близко. А если говорят что все скоро закончится, значит это будет деться бесконечно долго. Если вам говорят, что скоро вам прибавят пенсии, зарплаты, льготы, значит, ждите инфляцию. Нормальные люди прекрасно чувствуют, когда им говорят ложь. Так уж устроен Богом мир. Ложь чувствует, чувствуют даже кошки и собаки, и любая скотина. Запах дьявола, сатаны... Его ложь чувствует любая земная живность. Она умирает. А зачем люди врут? Зачем они говорят ложь? Как правило, это ради 13 серебряников, чтобы продать свою душонку, продать свою совесть за 13 серебряников. Пока хоть сколько за нее дают. Они верят, что с них никто и никогда не спросит, а они всех перехитрят. Их никто не заставляет это делать, им просто предлагают деньги, и они продают свою душу. Дьяволу тут вовсе ни при чем. он только предлагает им, а они или соглашаются, или нет. Им очень хочется быть обеспеченными, успешными людьми. В отличие от всех остальных, кому повезло меньше, чем им, как им кажется. А на остальных людей им наплевать. По-моему, они даже нищему никогда копейки не подадут. и просто предлагают деньги. А они за деньги распространяют раскрашенную ложь. Помните, как написано в Евангелии, Глава Матфея, глава 4, 8. И берет его, то есть Христа, дьявол, на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира и славы их. И говорит, все это дам тебе, если Пав поклонишься мне. Этим людям предлагают гораздо меньше. Этим людям в детстве не рассказали о Боге. А им убедительно врали, что Бога нет, а Он есть. И каждому воздаст. Что мало никому не покажется. Где распространяется ложь, там все вянет и вымирает. А у кого есть возможность, уезжают подальше. За страх и за деньги не создаются произведения искусства, не пишутся картины Рубинса, сонаты Моцарта. За страх и деньги можно создавать только гулах. Здесь вымирает наука, творчество, прогресс, потому что ложь и воровство, она губит все на корню. Никто не хочет... В стране лжи быть ученым, инженером, изобретателем. Там всегда востребованы только наручники и тупинка. И чиновники. Это самые денежные, безопасные, теплые места, где и собирается вся их моя маялина. А производство, экономика, образование и общество влачат свое жалкое существование. О строительстве дорог, больниц, заводов, школ не может быть и речи. И чиновников забудет только, где и как побольше наворовать. А на рабском и в нижнем труде далеко не уедешь, ведь раб только мечтает, как бы побольше навредить своему хозяину и при возможности вотнуть ему вилы в бок. И поэтому эти лжецы заранее готовят в себе запасные аэродромы там, за границей, куда сбежать в случае восстания рабов. Но если Гитлер и его пособники не смогли найти убежище в 45-м, то я не знаю, где смогут крутиться эти люди. Может быть, в Северной Корее? Корее. Там, где господствует ложь, никто не будет честно трудиться и работать под кнутом, под произволом. Там будут только воровать. А это невозможно искоренить, как невозможно изгнать мух с помойки. Распространяя ложь, эти люди обкрадывают и себя, и общество, и своих детей, и внуков. А проклятие ложится на весь их род. Мы-то простые люди как-нибудь переживем, Бог нас не оставит. Но вот им служителям лжи и пособникам дьявола вечно гореть в вечном пламени ада. Еще раз напомню, не верьте распространителям лжи. Помните, это проклятые люди. Не, уدي, не идите у них на поводу, их дорога ведет в ад. Как написано в Откровении 21.8, повторяюсь, боязливых же и неверных, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серым. Это смерть вторая. Еще написано у Эклесиаста, глава 8.11. Не скоро совершается суд над худыми делами. И от этого не страшится сердце человеков делать зло. А нечестивому не будет добра, и подобной тени недолго продержится тот, кто не благовеет предбором. Еще написано у Эзекилия, глава 8, 7, стих восемь. Вот. Скоро изолью ярость мою и буду судить тебя по путям твоим. И возложу на тебя все мерзости твои. Это для них, для них слова. Не пощадит тебя око мое, не помилую. По путям твоим воздам тебе и узнаете, что я Господь каратель. Без Бога сети дьявола не разорвать. Христианам необходимо Движение и единение, только тогда будет исполняться написанное в псалме Давида 90, стих 8. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь упование мое, Вышнего избрал прибежищем Твоим. На этом всем моим слушателям мне остается пожелать крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и до новых встреч.